На карте Fall У меня шейдеры по-прежнему Beyond the life Я, кстати, не знаю почему они черно-белыми стали <coughs> Вот, но я думаю, то, что когда мы сами перейдем на карту Саму карту Все будет хорошо И, кстати, ребят, напишите в комментариях Какой мини джим вы бы хотели видеть на моем канале Кроме Бедварса и Скайварса О, во, во Короче, в темноте шейдеры не очень Потому что они какие-то черно-белые <свеч> Что это было? Какой-то ты страшный чувак, слушай-ка <свеч> Так, ладно, ребят, кстати, напишите в комментариях, как вам шейдеры Стоит ли их оставлять такими Или же лучше поменять их на прежние, на орудоплейс Которые были, знаете, такие насыщенные Прям, нихера там заорало на всю Ивановскую Кого-то грохнуло <свеч> <свеч> ой Кажется, я знаю, кто мёрдер или, не знаю, но мне, короче, страшно тут ходить. А -а -а. Кажется, я знаю. О, да, это был он, это был он. Это был тот чувак, да? Или? А, нет, это был не ты. А кто был мёрдером? Ладно, давайте, что, следующий раунд, там, сейчас, придем быстренько. Вау, фонари с этими шейдерами просто красивые, я не знаю, балдеж. И свет еще, господи, какая красота, ё-моё. Ой, лучше напишите, чтоб шейдеры остались, потому что они мне безумно нравятся. Так, окей, ладно начинаем э, как бы наш раунд тут золото подбираем а ну, знаете еще тут такого серого цвета знаете такая атмосфера э, того что себя тебя могут грохнуть знаете такая пасмурная погода серые тучи мужицкий дождь супер атмосфера сука это детектив я думал, это мердер уже, я на мердер свалился. Блять! Сейчас убивать будут! Потому что какой-то чувак, короче, был с удочкой, а я до этого никогда не видел удочек. Людей это вроде покупать надо. Кажется, это... Да, это РиЛон, Чувак с удочкой. Валим отсюда. <плес> <плес> <плес> Я не знаю, кто сейчас заорал. Так ужасно. И громко, противно. Знаете, так не очень хорошо. Просто мне реально стало тут вдруг страшно, а еще из-за шейдеров вообще непонятно. О, нет, понятно. <клёх> Черт, я просрал, я просрал. Помогите высшие силы, да спаси нас, боже. Боже, там лавина. Боже, боже, боже! Еще фиг знает, где я? Блять. Чувак, короче, с головой тыквы мердер. Кого-то грохнули, ёбнули. Блин Так может ты мне золото от отвалишь, а? Сюка Или ты сама с ним справишься Так, тут золото Давайте, ну, ну, ну, ну, ну Блять! О, тёлка, молодец! Е, боже! О, господи, я думал, мы с вами просрём Хух, давайте следующий раунд! Е, понимаете, я просто бегаю, ару, ничего не делал, я промазал и дальше мне просто не дали собрать золото. <coughs> так, ребят, короче, третий раунд будет на, ка на карте Gold Rush. Нифига у меня английский. О боже, как залагало. Вау, солнце приколдесное. Это мое золото. О, тут амбар. Вау. Я лошад. и го Так. Знаете так, нанять на час. Десять тысяч, бля. Кого? Что? Что? Кто так быстро убивает? Типа... О, кажется, я знаю, то. Боже, боже, боже, как же страшно. Стоп. А где детектив? У меня два куска золота. Бля! Там жопа. Нам жопа! А -а -а. Быстрее валим! Епанутся! Как Какая-то телка? Телка Мердер. В ботинках еще таких. Бляха, убейте ее. Потому что с моим-то везением фиг я что сделаю. Офигеть, она тут всех положила. Боже, боже, боже, как же страшно. Ребята, это кошмар. 8. Остались три мирных жителя, понимаете, три. Еще лук сброшен. Сто процентов возле лука. на его сторожит. Или она пошла нас искать. Телку ебнули. Бля. -то как тоже не до смеха. 30 секунд, ребят. 30 секунд осталось. Каких-то 30 секунд надо прожить. <проб Clark> это, это свой, это свой. Вот там коза это, вон там. Коза это тупая. Ох ты, собака! Ой, блядь! С Сучка! Вот коза, Драна, вот коза. Чтоб ты проиграла. Где она? А где наш чувак? Чувак, ты молодец. Просто респект тебе. А она не сможет затащить. Нет, она не сможет. Или придется искать, либо чё. Ну, блин. <coughs> боже, боже, боже. Чувак, пожалуйста, выживи. Ребят, делайте ставки. Выживи тот чувак, или нет? Ставки на спорт. Сашари, букмекерская компания. Донатим на стримы. это коза, которая меня грохнула. Вот, вот, видите. Да, время истекло. Вообще-то должно быть грустно. Ну да ладно, давайте мы с вами выйдем в лобби, и я с вами буду прощаться. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Сам был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.